землетрясения, произошедшего в марте 2011-го, преследуют жители Японии до сих пор. Более 16 тысяч пострадавших и пропавших без вести, полное разрушение инфраструктуры, пожары, цунами и радиоактивные загрязнения из-за аварии на АЭС Фукусима. И вот спустя 11 лет на северное побережье острова обрушились мощнейшие землетрясения, спровоцировавшие цунами. На территории сейсмической активности вновь оказались населенные пункты и атомные электростанции. Я думаю, что здание атомной электростанции там построено с учетом всех необходимых требований экологической безопасности но в целом конечно же если авария э, на фукусиме произойдет последствия будут конечно же глобальными они затронут не только японские острова они затронут близлежащие территории к слову сказать э, приморский край хабаровский край находится относительно недалеко также остров сахалин ну и тут еще надо говорить о том, что а, все будет зависеть от изотопного состава, который попадет в окружающую среду. Более ста пострадавших и разрушенные системы коммуникаций. Вот что известно о ситуации на северном побережье Японии в настоящий момент. Эксперты отмечают, землетрясение в большей степени скажется на экономике страны. Вы знаете, у нас тем более сейчас вот период санкций на Тилса, Япония к которому присоединилась, да, то есть поэтому... Экономики Японии может сказаться, к нам сейчас уже, наверное, будет в меньшей степени относиться, есть, поэтому я не думаю, что для России будут какие-то серьезные последствия именно от этого землетрясения, да, то есть и от этих проблем на атомной станции. Как раз мы видим, что в данном случае есть, вот, э, масштаб разрушений был гораздо меньше, экологических проблем тоже практически не было, в отличие от прошлого раза, и справились вот, именно с неполадками гораздо быстрее, то есть, потому что в 2011 году там несколько дней, то есть ничего не могли сделать, да, и, соответственно, шли все время выбросы в окружающую среду. Сейчас то есть, все это, мне кажется, учтено, и поэтому последствия будут гораздо меньше, да, соответственно, средств и времени на полную ликвидацию этих последствий, я думаю, что будет меньше. То есть. Накануне на С «Фукусима» и «Фукусима-2» на время вышли из строя системы охлаждения. Специалистам удалось оперативно устранить аварию, однако без света осталось более 2 миллионов домов по всей стране. Эксперты отмечают, делать выводы пока рано, но в настоящее время никакой угрозы для мирового сообщества не предвидится. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.